Аппарат для приготовления творожных и сырных шариков «Кваркини». Аппарат предназначен для формования и приготовления во фритюре творожных и сырных шариков «Кваркини», а также наггетсов из мясного и рыбного фарша при температуре фритюра плюс 190 градусов Цельсия. Аппарат идеально подходит для работы как в формате стационарной торговли, так и в формате стритфуда. Все корпусные детали аппарата и дозатора теста изготовлены из высококачественной коррозионостойкой стали. Дозатор для теста имеет оригинальную конструкцию, запатентованную компанией ATESI. Дозатор способен формировать шарики кваркини правильной формы и одинаковой массы. Аппарат имеет высокую производительность, позволяет готовить до 500 кваркини в час. Форма дозатора облегчает натекание теста в дозирующую головку. Съемный дозатор для теста легко разбирается и моется в посудомоечной машине. Дозатор для теста легко устанавливается на стойке фритюрной ванны. Во фритюрной ванне предусмотрена возможность слива масла через кран. С помощью шумовки можно легко достать готовые шарики кваркини из фритюрной ванны. Специальная решетка во фритюрной ванне препятствует пригоранию продукта на тене. Специальный поддон для выкладки готовых шариков в кваркине имеет отверстия, которые позволяют излишка масла стекать обратно в ванну, тем самым существенно снижая расход масла. Благодаря наклонной поверхности поддона масло легко стекает во фритюрную ванну. Аппарат прост в эксплуатации, поэтому не требует специальной квалификации персонала. Температура фритюра регулируется терморегулятором, находящимся в блоке управления нагревом. Специальная подставка позволяет надежно установить дозатор при замешивании теста.